сорт томата розовый пушистый кабан этот сорт селекции США от Бреда Гейтса среднеранний сорт высота куста достигает примерно метр двадцать посынкование, я не посынковала, не знаю, не требует но подвязать к опоре все же нужно, потому что сорт урожайный и куст может не выдержать вот такие вот Интересные по форме и цвету плоды. Они матовые, пушистые, розовые разводы на желтом или желтое на розовом. В общем, вот такие вот красавцы. В среднем масса плода может достигать 150 грамм. У меня этот 115 потому что на кусту изобилие этих плодов. И все вытягивают до положенного размера. Этот томат со сладким фруктовым вкусом, супер урожайный, подходит для выращивания и в теплицах, и в открытом грунте.